пряники красивая упаковка дорогие цены а туда внутрь дешевые пряники вытасканы из коробок вон коробки бизнес по-китайски Берут дешевый товар, кладут в дорогую коробку и продают за дорого подарки.